Uh, мы продолжаем, uh, собственно, делать наш uh, RESTAG предметов, и также uh, Action меню для наших предметов. Uh, собственно, UI-слот. Переходим в UI-слот. Это слот нашего инвентаря. Здесь у нас есть Mouse Button Down. И здесь, uh, собственно, из. Is mouse button down мы проверим какая кнопка нажата поскольку про левой кнопкой мы перетаскиваем правой кнопкой мы в принципе можем вызывать контекстное меню в виде action menu item да, эту менюшечку поэтому мы собственно делаем branch и если right mouse button нажата, то мы, собственно, будем вызывать какую-то логику. Если не нажата, ну, точнее, не right mouse button down, мы здесь делаем drag if pressed, drag if pressed left mouse button down. Собственно, мы выводим наше перемещение предметов здесь мы можем сделать print string кликаем и у нас выводится hello собственно если я кликаю левой кнопкой у нас ничего не выводится мы можем перетаскивать как и ранее Собственно, здесь у нас будет логика уже непосредственно вызова нашего виджета. Так, для того, чтобы нам вызвать виджет, нам, наверное, понадобится... логику вызова виджета где-то мы ее сделали драконселлет давайте здесь add custom event в принципе можем сделать либо функцию давайте функцию create Action Menu Item. Здесь у нас Create Widget. Uh, widget Action Menu. Inventory Component подаем. Item Object подаем. Uh, дальше. АD to Viewport. АD <coughs> to Viewport. И в принципе мы уже можем проверить это все. Uh, Он так нам не нужен. Так, что... так давайте закроем Тут все лишнее. Он mouse button down и create нам нужно открыть доставим наш create и устанавливаем сейчас у нас должен создаться виджет Единственное, что он создастся скорее всего на весь экран да он создался у нас на весь экран поэтому нам нужно этот виджет куда-то устанавливать давайте сделаем cancel кстати мы можем подобрать еще предмет и у нас появится здесь сплит единственная ремарка давайте я покажу эту ремарку кнопки сплит мы по умолчанию выставляем коллапсит вместо скрытия чтобы у нас здесь не было пробела и также в функции get split visibility мы устанавливаем вместо Hidden Collapse, чтобы скрыть саму кнопку, а не сделать ее невидимой. В общем, как-то так. Теперь давайте определимся с тем, куда нам установить наш виджет. Нам нужен инвентарь лист. У нас здесь дизайн, либо же в сам инвентарь. Давайте в сам инвентаре. У нас есть ссылка на него. так давайте сделаем action menu item на canvas панель uh, action menu сразу canvas панель здесь replace child save. здесь давайте desired screen инвентарь так сюда ставь столько контент и мы можем собственно его установить к примеру сюда сбоку для взаимодействия либо же перемещать к мышке давайте пока что мы установим сбоку поскольку нас интересует сам функционал. Alignment Давайте сюда Изначально он создан. Дальше нам нужен Action меню Нам нужно здесь снять все галочки, поскольку мы это создавать не будем. Graph. Здесь не remove from parent, а. от visibility по self мы будем делать hidden скрывать наш виджет дальше нам нужно передать инвентарь u инвентари eventgraph у нас здесь есть всякие инициализации это у нас эквипмент ну давайте мы это сделаем перед эквипментом нам нужно взять виджет action menu дальше set inventory component и собственно записать инвентарь компонент. То есть теперь мы можем сделать дроп, мы можем сделать использование, к примеру, предметов, мы можем э, как раз при разделении предметов добавлять э, доп-предмет с разделенным количеством, имея всего лишь ссылку на инвентарь. Так, что теперь еще нужно? UI-слот. Create Action Menu теперь нам не надо. Create Action Menu. А нам нужно будет здесь сделать точку э, взаимодействия. Мы должны... Так, UI инвентарь компонент. Enquete, инвентарь компонент. Как, как у нас виджет называется? Давайте я пока что это все закрою. Blueprint геймплей Инвентарь Инвентарь Инвентарь Ref У нас это приват. Мы приват галочку снимаем. Так, в слот Get venture ref get action menu и теперь можем в action menu прописать функцию create давайте не create а add item to action menu ItemObject записываем в нашу функцию ItemObject и делаем set visibility visible нашего виджета. Так, теперь мы здесь можем add то action menu здесь мы берем item object подаем в наше меню также нам здесь придется кое-что поменять поскольку у нас здесь на event construct стоит но у нас этот виджет создастся один раз поэтому мы это все Убираем. Ctrl-C, Ctrl-X. И идем вот сюда. Вот от айта. Давайте посмотрим что у нас получилось. У нас изначально здесь есть виджет. Клик, uh, эквип, use, эквип, то есть значения меняются. Use, давайте подберем еще один. Теперь split, drop. Собственно, все есть. У нас ошибка баранчики от визибилити кит визибилити этому джек поскольку нам нужно проверять также на валидность item object uh, давайте сделаем из valid, is valid. если он валиден мы делаем проверку если не валиден то мы делаем uh, собственно коллапс смысл нам делать коллапс нам нужен просто вэлит нам нужен здесь просто вэлит давайте посмотрим чтобы у нас не было никаких ошибок и мы могли дальше все реализовать equip drop cancel собственно cancel drop use equip смотрим ошибок нет а, так инвентарь инвентарь Visibility. Uh, visibility hidden. По дефолту. По дефолту hidden выставляем. Uh, action menu. Covenograph hidden. Hidden, hidden Что мы можем сделать еще? Мы можем сделать ограничение по взаимодействию. Если оно нам нужно, к примеру, мы кликнули, у нас появилось а, наше Action меню. И, к примеру, чтобы мы не могли взаимодействовать с инвентарем, мы можем а, как бы его деактивировать. Пока мы здесь что-то не нажмем. Ну, в принципе, этим мы, наверное, займемся позже. Сейчас давайте мы сделаем дроп предмета. Давайте сделаем дроп предмета. Action menu. Designer. Drop button. Он кликет инвентарь компонент, uh, и мне нужно получать инвентарь, он ондроп. Нам нужен вот этот функционал. Давайте я его наверно скопирую, хотя в принципе зачем нам его копировать? давайте его сделаем spawn item to world функция которая спавнит предмет дальше берем item object из-за этом берем get класс get item class. берем get icon берем get info и берем get mount mount uh, так spawn transform инвентарь из инвентаря у нас drop location Собственно, дроп у нас уже должен воспроизводиться. И после того, как мы сделаем дроп, мы скрываем наш виджет. Давайте посмотрим. Кликаем дроп. Ага. Ага. Предмет у нас дропнулся. Точнее, только заспавнился mm, Я, наверное, не ту функцию вызвал. Али ту. Спаун item to world, drop item location нам еще нужно убрать предмет из инвентаря при всем этом remove item remove item item, item, object так, подобрали давайте просто выбросим, да, все работает и теперь так выбросим тоже все работает Drop. можем снова подобрать можем подобрать все предметы Подойти сюда. Дроп, дроп. Дроп, дроп, и дроп. Собственно, если мы будем снова подбирать три предмета. То есть у нас так сохраняется то, что мы делали в предыдущем уроке. Три, один, два. Собственно, все у нас сохраняется Все параметры предметов и мы уже можем делать дроп можем закрывать этот виджет дроп дроп